вечер лек нахожусь недалеко от моей, моей работы вот захожусь в индустрии гибит это типа отдел отделение или как он назвать короче район где в основном все индустриальные предприятия стоят вот и вот один из из предприятий мой мое рабочее место там где я работаю сейчас у нас сейчас скажу сколько время 22-34. Стою около фонаря. Поэтому меня так хорошо освещает. Вот такой ночной лек. Вот так у нас все вот еще одна так осталось 9 минут записи не знаю доедут до того или нет попробуем а? а что вы тут делаете у тебя все я искать. серьезно а я ж тебе сказал, что я поеду сниму работу свою. Я не слышала. Да? А где он? А, он сзади? Он говорит, я поехал, но швовки плохо стал. <связь> Спасибо, Вовчик. Не, я поехал снимать работу. Вот. Угу. Здоровьтесь. И вот такой вечер у нас. Тепло на улице. Сколько градусов, мы не знаем, но... Погода классная. Что-что говоришь? 50? Нет. Не столько. Наверное, градусов 15-20. Вот в этом районе. Привет. Камера сверху. Вернее, микрофон сверху камеры Так что сейчас, может, наш разговор Вообще не слышно Забивает микрофон Ветер ну. Сейчас проезжаем мимо кладбища Вот так кладбище ночью выглядит Здесь ограда Земля травяная Думаешь? Да. Собираешься здесь до конца жизни прожить улики? <этилит> ты когда ехал, да, со стороны, да, когда я тебя видел, спамил, да? У меня такое ощущение было, как будто ты ее в зубах держал. Знаешь, ездишь, рулишь, да, и в зубах держишь, да? Да вот сейчас, наверное, у тебя тоже так же выглядит, наверное. Я понял, понял. Я. Да-да-да, у меня нет турецких тормозов. Кстати, вот в этой темноте он тоже снимает. Вот так он вечером снимает. А ну покажешь. Нормально, чисто, да? Так, да? Ну. Вот Алиса Батьковна. Ботина. Батьковна. Батьковна. Батьковна. Тоже хочешь? Гутанахия, да? Ага. Вероника, чао. Чао. Давайте. Гутунахт. Чёс. Чёс.